Всем привет! Олимпийский чемпиона по фигурному катанию Максим Тройков прокомментировал изменения в правилах начисления дополнительных коэффициентов за прыжки во второй части программы. Все тренеры, которые работают с одиночниками, конечно, для них подготовка изменится. Особенно это касается группы Этери Тутберидзе. У них была сделана ставка на прыжке во второй половине. Теперь придется пересмотреть. И хореографическую работу заявил Треньков. По мнению олимпийского чемпиона, именно российские фигуристки славились исполнением прыжков во второй половине программы. Я думаю, что прецедент был создан на играх, потому что именно Алина Загидова, олимпийская чемпионка, выполняла все прыжковые элементы во второй половине программы, набирала большие бонусы и за счет этого выиграла, добавил он». 6 июня Международный союз конграбежцев Айсу утвердил поправки к правилу о начислении бонусных баллов за прыжки фигуристов во второй половине программы. Новые правила начнутся действовать на всех соревнованиях со следующего сезона. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.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 to create